Всем привет! Меня зовут Александр Езиненко, я писатель-рассказчик, и этот отрывок я назвал «Молчаливые». Молчаливые деревья. С мольбами о внимании и горделивым сожалением взирают по осени со всех сторон. Стоит оказаться на дороге одному, как сразу чувствуешь на себе эти вздыхающие мокрые взгляды. С осуждающим любопытством смотрят на тебя своими оголенными кривыми ветками. Обвиняют в своей увядающей красоте сквозь придевший кроны. Им стыдно. Стыдно, что наконец видны крючковатости и неровности их натуры их секреты, что так ловко удавалось скрыть под пестрыми нарядами безвольного лета. Теперь старость выставила их на показ, сказала правду. Они морщатся и стыхают, впадая в осеннюю уныние. Пепельно-черные грачи никогда не приносят им успокоения, да это и не про них. Они лишь издевательски садятся на их худые кости и смеются во весь голос. «Караул! Страхолюдин! Караул!» Молчаливые, делают вид, что их не слышат. Это неправда. Мы не такие. Мы не хотим умирать. Как будто совсем по запаху. Что там, за краем земли, И снова проснуться молодые.